Сегодня у нас кулинарное видео. Будем готовить зеленый борщ с тушенкой. Можно без тушенки, можно с мясом, можно с курицей, свининой. Короче, с мясом, которым вы едите. Не обращаем внимания на то, что тут грязно. Нам нужно сейчас в первую очередь быстро приготовить, а потом придет специально обученный человек и поубирает. Яйца у нас уже варятся 4 штуки. На такую трехлитровую кастрюльку. Мы почистили три такие картошины. Сейчас я мелко порежу. Мы быстро приготовим зеленый вкуснейший борщ. По моему, по моему рецепту, нам для этого понадобятся, собственно, яйца, картошка и М -м -м! гвоздь этой программы шпинат, нет, щавель, щавель, щавель. Я вот так вот щавель предварительно замачиваю, промываю, чтобы вдруг, если какой-то песочек там остался, случайно попал, чтобы он весь вымылся. Итак, яйца у нас уже сварились. Я их пускаю под холодную воду, они там будут остывать. И так будет легче скорлупа э, от яиц отходить. Да, понимаю, грязно для тех, кто любит очень чистоту. Я представляю, как их сейчас коробит. И нам очень просто нужно быстро приготовить, кушать, а потом займемся уборкой. Все, в холодной водичке так замачиваю яичко. Пусть они остывают. В это время у нас уже в кастрюле вода стоит сейчас я помою и очень мелко порежу картошку и отправлю ее вариться а тушенку мы отправим последнюю очередь вместе с яйцами после того как закинем э, щавель так. Вот, так вот я справилась с картошкой в основном на борщ и суп я вот так вот картошечку режу. Я люблю, чтобы она была такая более мелкая в жидких блюдах. Не отправляю вариться. Это все сюда. та та, -та, -та. Вот, так вот Ну, можем еще. Лучок туда кинуть. Так, в принципе, для привкуса какого-то. Вот половинку лука я отрезала. А вот эти уже половину лука я порезала. Вот так вот хаотично. Можно было вообще на две части порезать и отправить, чтобы, оно, чтобы лучок отдал просто свой вкус. Такой себе простой, очень простой рецепт. Подойдет такой на скорую руку приготовить можно все шкварится, варится. Никакой зажарки, никакой поджарки, никакой морковки, ничего такого. Обычно я вообще без мяса варю, без лука, картошка, яйца и щавель. И все. И получается тоже чудесно. Но в этот раз нашлась баночка тушенки думаю почему бы и нет почему бы ее тоже не отправить в наш зеленый борщ кто зеленый суп кто зеленый борщ называют, кто щаблевый суп ну тут по-моему разницы в названии никакой нету главное результат и кто как готовит короче поехали дальше Тут у нас сварится, смотрите, собирается пенка. Вот эту пенку нам нужно убирать и в раковину. Убираем. И не так-то и много, в принципе, но все равно убираем. Как вы видите, процесс уже уборки на кухне начался. Посуда уже помыта. Все. Картошка у нас варится уже минут 10 на этом этапе можно чуть-чуть посолить соль у нас сахарница вот. такая вот кофейная ложечка и отправляем повторяюсь кастрюля на 3 литра после я еще ее посолю а потом когда заброшу тушенку надо будет пробовать на соль. все, пусть еще варится яйца у нас остывают когда картошка будет уже готовая, сварилась мы порежем наш щавель и отправим в кастрюлю варится картошка, я сейчас порежу уже щавель и почистю яйца, они уже холодненькие, откроем тушеночку и закинем в наш борщ. Угу. Вот с щавлем расправились, вот так вот порезала, я не очень мелко, не очень крупно, в принципе отлично. И теперь почистим яйца. Так, вот. я их разбиваю чтобы они легче чистились 4 яйца будет достаточно кто любит больше яйца в зеленом борще тот варит больше себе 5-6 штук а не 4 будет достаточно все чищу яйца я уже почистила отлично щавель я могу выкидывать картошка у нас уже тут закипела и давно она кипит она у нас уже сварилась как видим вода немного выкипела но ничего страшного мы завариваем чайник и доливаем сюда воды если мы видим что нам нужно долить я так постоянно делаю если вода у меня в борще в супе там в чем-то выкипела то я доливаю еще кипяченую воду то есть кипячу чайники выливаю кипяток все высыпаю щавель и режу яйца как на оливье вот щавель уже отправился к картошке меняю цвет отлично Делаем немного громче, все, все, чайник закипел, отправляем сюда, отлично, смотрите, смотрите, что происходит, Она там шипит, все, угу. так, яйца порезала, тушенку открыли, правда она какая то такая стрёмная как моя жизнь вот эту верхнюю часть я уберу Фу, вот этот жир уберу Мама. Так, черноту я убрала она была тут с обратной стороны банки слава богу так что все с тушеночкой нормально пухнет пухнет <смех> пахнет замечательно крышечку я эту утилизировала и достала новую, вот помыла Потому что мы будем использовать не всю тушенку кидать наш борщ а половинку Так, извините простите можно не подвинуться кидаем так Так. у нас мясной борщик потом я попробую на соль блин или может всю уже кинуть что остается так да ну кидаю всю Короче, целая банка уйдет. Тушоночки. Кто там? Лелик, что ты хочешь? Интересно, как будет, если эту тушенку Сейчас я тебе дам попробую. Так. Все, выкидываю всю банку. красивый такой с мяском какой-то кусок жира так жир я этот уберу все тут уже плавает юшка вместе с жиром я не хочу ну жир я особо не хочу где-то там Та Отлично, пока наш борщик выглядит так, еще досаливаю, на соли я попробовала. Никакой можно смело еще две ложки неполные кидать. 2 кофейные ложечки, то есть они маленькие. Больше не будет пересолено. Я так думаю. Все, пусть она закипает. Там вся эта красота. И где-то через минуток 5 можно закидывать яйца. Можно кинуть еще какие-то травы, которые вы любите кидать в первые блюда. Там, травы к первым блюдам, так и называются. Вот. Или там зеленушкой крышить себе в тарелочку, когда уже все будет готово. Лаврушку я не кидаю. Не хочу наш пять минут покипел вместе с тушеночкой уже запах вообще от тушенки неимоверный вкусняшка и мы отправляем яйца в кастрюлю яички отправили и смотрите вот такая красота сейчас там происходит пусть еще кипит немного все вместе и можно будет выключать 5 минут и больше уже готов. И можно так, либо со сметанкой, плюс еще зеленым лучком. Это будет очень вкусно. Так что всем советую тоже такой рецепт. Это будет очень вкусно. Также можете переходить в плейлист, смотреть другие простые рецепты, очень простые и очень вкусные. Там больше суржика от меня, так что литераторов милости просим. Может что-то вам пригодится, понравится. Из простых рецептов делаем все просто, с простых доступных продуктов. Легко и просто может научиться даже ребенок уже в сознании, естественно. И также на моем канале. Вы можете ознакомиться с другими видео также переходить в плейлисты там есть разное про творчество моей работы чем я занимаюсь хобби и вообще что со мной происходит переходить смотреть ознакомиться ознакомливаться и писать свои комментарии желательно позитивные всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось тоже ставьте лайки подписывайтесь на мой канал мы не только готовим но и творим рисуем лепим создаем красоту да ребята относитесь ко всему с юмором и будет тогда проще жить я выключила сейчас накрою крышечкой дам ее ему отстояться Немножко, ну там минут еще 10 пусть постоит. И все, можно кушать. Замечательно! Вот так вот можно приготовить быстренько вкусный зеленый борщ. Всем приятного аппетита и увидимся в новых видео. Всех люблю, целую. Пока-пока. Пока! пока. пока.